В этом видео я расскажу, как пользоваться разделом отбора в отчете обороты по статьям. В разделе «Отбор» можно выбрать для отображения в отчете определенные значения. Для этого нужно добавить элемент с помощью кнопки «Добавить» и написать в поле названия, Или выбрать элемент слева в разделе «Доступные поля». Указать у поля вид сравнения и значения. Также можно удалить добавленное поле. Раздел «Отбора» есть на странице отчета в настройках справа. Им пользоваться удобнее, на мой взгляд, поэтому в дальнейшем настройки отбора я буду показывать здесь. В меню настроек у раздела отбор для удаления или добавления нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать нужный вам вариант. В программе есть несколько видов сравнения для отбора текстовых значений. Их можно условно разделить на три категории. Для элементов, групп и по заполнению поля. Для числовых полей есть еще четыре группировки, но группировка для группы, им недоступно. Давайте вначале посмотрим отбор по элементу на примере КФО. Укажем в структуре отчета лишь один элемент – КФО. Вот как выглядит сейчас наш отчет. Укажем для отбора по КФО вид сравнения «Равно» и значение кода финансового обеспечения 2. У нас в отчете будет отображаться данные только по указанным КФО, а по остальным не будет. Если выбрать сравнение «Не равно», то все КФО будут отображаться в отчете, кроме КФО под номером 2. Теперь укажем для поля несколько значений. Для этого выберем вид сравнения в списке, в поле значения нажмем на троеточие, откроется окно списка значений, в нем нужно указать элементы, необходимые для формирования отчета. Чтобы добавить новое значение в список, нужно нажать кнопку «Добавить». Затем в пустой строке троеточие и выбрать нужный нам вариант. Также это можно сделать с помощью кнопки «Подбор». При нажатии на данную кнопку откроется справочник для выбора элемента. Укажем в нем нужные нам значения. Чтобы закрыть окно справочника, нужно нажать крестик в правом верхнем углу окна. Из списка значений можно удалять элементы. Для сохранения списка выбранных значений нужно нажать кнопку «Ок». Посмотрим на наш отчет, в котором сейчас присутствуют коды финансового обеспечения 2 и 5. Но мы видим только 5. Это и произошло из-за того, что наш отчет при формировании сместился вниз. Нужно пролистать его наверх, и тогда мы увидим данные по двум кодам финансового обеспечения, номера которых были указаны в отборе. Если выбрать вид значения не в списке, то в отчете будут отображаться все значения, кроме указанных. Если вам нужно убрать из отчета поля с пустыми значениями по определенному полю, то для этого нужно выбрать значение «Заполнено», для отображения в отчете полей только с пустым значением по указанному не заполнено. Отбор полей числового значения имеет еще четыре вида сравнения. Все данные больше указанного значения числа, либо меньше. Значение больше или равно, меньше или равно отличается от значений больше и меньше тем, что включает в себя указанное в поле значение число. Отбор по группам нужен для тех элементов, которые расформированы по папкам. К примеру, статьи оборотов. Для накляности я добавлю сейчас структуру отчета поле статьи оборотов с типом «Только иерархия», чтобы просматривать, в какой группе лежит статья оборотов, отображаемая в отчете. Можно выбрать вид сравнения в группе для одной группы, убрать одну группу «Вид сравнения не в группе», для удобства просматриваемых значений наведу курсор мыши на область отчета для раскрытия и сворачивания списка и выберу пункт меню ⁇ Уровни группировок ⁇ а в нем ⁇ Первый уровень. Статьи оборотов группы БДДС нет в нашем списке. Указав вид значение ⁇ В группе ⁇ мы увидим статьи оборотов группы БДДС. Значение ⁇ Не в группе из списка ⁇ исключает перечисляемые группы из отчета. Значение в группе из списка отображает только перечисляемые группы. Укажем эксплуатационные расходы из БДДС, доходы от реализации и расходы из группы БДР. У нас сформировался отчет с группами, которые были перечислены в отчеты. Внимание! Название групп иногда повторяется. К примеру, эксплуатационные расходы есть папки папке БДР и БДДС. При указании группы Внимательно проверяйте, ту ли группу вы указали, просматривая код указанной группы с помощью лупы в поле отбора или двойным щелчком мыши по названию элемента в отборе.